Привет, я Энни Мэджик и сегодня, ребятки, готовьтесь, наливайте себе чаечек, присаживайтесь поудобнее, потому что, я думаю, будет очень длинное, но интересное видео, потому что сегодня я буду показывать вам свои покупки из Китая, сколько они стоили и стоили они тех денег или нет. Ну если ты тут впервые, скорее подписывайся на канал прямо сейчас, чтобы не пропускать новые ролики я обещала в инстаграм если туда подпишется 5000 человек за ближайшие несколько дней выложить самую стрёмную фотку из своей жизни я это сделала на целые сутки вы полюбовались поржали вместе со мной так что если вы хотите побольше интересненького в инстаграме обязательно подписывайтесь потому что сейчас я начинаю там вести самые разные рубрики ask magic где я отвечаю на вопросы вот недавно сказала какой у меня рост вес и даже объем груди так что обязательно подписывайтесь, потому что это несправедливо. Здесь на канале уже почти 900 тысяч подписчиков, а там всего 100 с лишним тысяч. Как вы знаете, у меня есть еще несколько каналов. И вот на своем семейном канале Magic Family я показала вот эту вот покупку с Алиэкспресса. Я вас очень прошу поддержите этот ролик, он будет по ссылке в описании. Поставьте ему лайк и поделитесь им в соцсетях. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнала об этом ужасе. А мы начнем рассматривать покупочки. Я сейчас все собираюсь фламингами, и мне эта тема просто очень нравится. Она стоила 881 рублей. Рубль. Я в какой-то момент жизни зареклась покупать черные вещи, потому что у меня есть животные, и как бы я не стирала эту шерсть с черных вещей, она все равно на них появляется. А сами тела фламинго из такого прикольного, пушистенького, приятненького, мягенького искусственного меха. Размер у нее М, обычно я ношу SXS, чтобы если я хочу, чтобы было в обтяжку. Ну и качество, конечно же, у этой толстовки не очень. Резиночки растягиваются очень быстро, я ее одевала всего два раза, а она уже в таком как бы не очень прикольном виде. Здесь торчат ниточки, ну, в принципе, типа, что вы хотите за 800 рублей, хотя я ожидала от нее большего. Ну и, конечно же, эта синтетика, соответственно, она совсем не греет. Ставьте лайк этому видео, ребята, если вы хотите от меня не только обзоров одежды, но и книг, фильмов, музыки, все, что меня интересует, и пишите в комментариях, про что вам было бы интересно смотреть видео. Купила бы я ее еще раз? Вряд ли. Вот такую вот лампочку я купила себе за 539 рублей, я ее даже еще не распаковала. Вот такая вот хорошенькая, миленькая белая лампочка. Она на USB, я просто обожаю белую глянцевую технику. Да, по-моему, получается очень мило и красиво. Такой приятный вечерний свет. И мне нравится, что здесь кнопки нет, а вот такой вот сенсорный пультик. Я, конечно же, не смогла удержаться и не купить вот такие вот себе два костюма. У него здесь вот такой рок это капюшон. С вот такими вот С таким вот хвостиком на попе Я сейчас очень смешную историю расскажу Смотрятся эти костюмчики реально няшно Они очень мягкие и самое главное Безумно теплые Если дома прохладно-холодно то в них всегда тепло и даже иногда жарко. И для тех людей, как я, кто любят оказаться иногда в детстве и вернуться в детство, это супер вариант. Оба костюмчика стоили 1100 рублей. Когда их одеваешь дома, чувствуешь себя прямо очень комфортно. Я честно признаюсь, что я не знала, зачем вот здесь вот на попе молния. Так как это цельный костюм, здесь у него пуговки, и его безумно неудобно снимать, то есть чтобы... Простите, сходить в туалет нужно расстегнуть все пуговки, снять полностью вверх, сверху ты остаешься голым и делать свои дела. Для этого создана молния сзади, то есть ты просто приходишь, расстегиваешь молнию на попе и садишься, и тебе не надо снимать вверх, все продумано. Вот такая вот сумочка кактус Эта сумочка, конечно же, не из натуральной кожи Она стоила 690 рублей, можно сказать 700 Это действительно очень прикольный вот такой вот кактус на золотой цепочке кстати, на удивление, хорошего качества, тем более я против натуральных мехов, натуральной кожи, потому что я защитник животных активный. Есть во мне что-то такое, какое-то вот что-то, что меня тянет всегда в необычное, в необычный стиль, в необычные какие-то вещички. Я даже когда я купила эту сумочку, решила, что я буду собирать необычные сумки, потому что я там увидела еще сумку арбуз. Кожа такая очень плотная, здесь дырочки, но они не сквозные, то есть внутри их не видно. Вот такие вот здесь прикольные цветочки фиолетовые, это тоже смотрится очень мило, но вообще это реально прикольная штука, особенно на лето. Иногда, я честно признаюсь, меня просто бомбит от этого Алиэкспресса, я называю его дебильным и очень сильно ругаюсь, потому что когда я покупаю вот такую вещь за 500 30 рублей да я знаю что это вроде как ну немного для толстовки но что ты хочешь аня за 530 рублей и вижу на фотографии явно другого качества явно толстую плотную большую вот такую вот а потом мне привозят вот это вот просто синтетический кусочек который просвечивает капюшон у него не стоит уши болтаются Оно превращается в какашечку очень быстро катышки за два раза появляются на рукавах и боках я, конечно, очень сильно злюсь, меня просто бомбит. Но я себе напоминаю, что это моя ошибка, потому что нужно читать описание. Ну, короче, вот этой толстовкой я очень сильно не довольна. Толстовка оказалась очень тонкой, практически прозрачной. Если одеть под нее белую футболку, там даже видно, что ты в белой футболке. Но при этом в кадре она смотрится не так уж и плохо. Тем более, пока она еще совсем новая и не стиранная. Еще одна покупка, которой я почти что довольна, потому что... Невозможно не быть довольным, когда за 436 рублей ты получаешь все-таки реально большую, толстую, плотную толстовку. Я купила размер М. Кстати, вот такой у него прикольный грязно-розовый-бледный цвет. Мне очень нравится он. Я ожидала, что она будет просто гигантская, огромная на мне, но нет. Она прям мне впритык. И, конечно же, в отличие от фотографии, описания, у нее есть косяки. Косяки. Первое, это то, что вот эти вот шнурки совсем не смотрятся, как на фотке, такими огромными, гигантскими и плотными, хотя они действительно из такой ткани. Второе, это то, что они на фотке вот отсюда, откуда-то, то есть между ними большое расстояние, в жизни же между ними такое маленькое расстояние, что они как бы висят вместе. Но зато на рукавчиках действительно вот такие вот миленькие рисуночки. В общем, чтобы она на мне сидела именно так, как я хотела, мне нужно было, наверное, купить XXXL. Как вы знаете, я обожаю бейсболки. Да, лето, да, лето далеко, но когда я увидела это с ананасом за 95 рублей, ну что такое 95 рублей? Она приехала вот здесь вот помятой. Я надеюсь, она распрямится все-таки. Ананасовая полиция <смех> не ну серьезно как бы 95 рублей если я просто она мне надоест и я мне не жалко будет ее отдать подарить выбросить или просто оставить валяться еще немножко о пижамках вот такие вот две пижамы я купила себе на алиэкспрессе вот такую голубую с мороженками и всякими десертиками и вот такую вот розовую Микки Маус. Пижанки стоили обе, одна 439 рублей, а вторая 422. После стирки выглядят уже такими прям застиранными и заношенными, даже если этого не видно в кадре. Почему я говорю об этом? Потому что когда ты одеваешь вещь, которая выглядит уже как застиранная, у тебя нет ощущения, что ты ее купила вот только что, она была новая, а тут уже она как старая. Ну вот здесь мне повезло за полторы тысячи рублей, хотя я считаю, что это дорого для пижамы, я, наверное, совсем обнаглела и хочу, чтобы Китай вообще все по рублю продавал. Во-первых, она реально качественная, она стоила полутора тысяч рублей, она очень-очень приятная на ощупь, она мягенькая, она тепленькая, она прекрасно выглядит даже после стирки, вот такая вот серенькая, тепленькая, очень толстовочка, тоже с Микки Маусом, написано Микки. В общем, если бы меня спросили, отдала бы я еще раз полторы тысячи рублей за эту пижаму, я бы согласилась И мне нравится, что у нее вот здесь вот на рукавах Также и на штанах внизу И вот здесь на горле такие как бы резиночки Что придает ей какую-то аккуратность Она не, не висит, не болтается Как такие мешки какие-то За 400 рублей Это шар-ночник У него здесь батареечки То есть тут Туда можно ставить батареечки, и он работает без проводов, это такая вот крышечка у него. Либо можно просто его на провод, на USB подключать к чему-нибудь. Я же мэджик, и для меня это важно. Он создает какое-то ощущение волшебства вокруг. Особенно, если вы живете в какой-то съемной квартире, как я, например, где я не могу ничего переделать, мне не нравится местный ремонт, и я скорее уже жду, когда достроится дом, и мы переедем туда, и там будет... Все совсем как я хочу То вот такие вещи меня действительно здесь спасают Вот тоже я еще не распаковала 118 рублей всего лишь Мне кажется, это войлок какой-то вот такие вот штучки прикольные Можно повесить над кроватью, я собираюсь вот сюда на белую стену это повесить В общем, мне кажется, это прикольная вещь за 118 рублей Конечно же, супер-мега-диайвайщики могли бы просто это вырезать сами и сделать это быстро Вот такая вот бирюзовая толстовочка с розовым фламинго с желтыми лапочками и белыми пальмочками Стоила всего 390 рублей Она такая очень-очень легенькая, тоненькая, смотрится в принципе прикольно но я просто не очень люблю синтетику. И у меня есть подозрение, что скоро она тоже превратится в катышки. Просто она еще не стиранная. Шапка. Почему я решила ее купить? Вообще, до этого я купила шапку с фламинго не в Китае, не в экспрессе, просто в магазине. Она мне очень понравилась. Я решила заказать еще одну себе шапку. Только подумала, что в Китае я найду дешевле. 400 рублей, то есть почти больше, чем в два раза доро... дешевле. И я решила ее купить. Но я, опять же, в очередной раз... По своей тупости не прочитала описание, и она оказалась синтетической, и у нее такая гладкая, скользкая ткань. Я бы не купила ее второй раз. Конечно, я ее поношу. У нее очень милый, зато вот такой вот черный пумбончик. Она постоянно скользит, в ней не очень приятно моим волосам, коже головы, потому что волосы постоянно электризуются. Вот такая вот прикольная наволочка, зелененькая, с таким вот розовым фламингочкой. Очень прикольная, очень хорошего качества, а стоила она всего 195 рублей, Я в скором времени обязательно в нее какую-нибудь подушку засуну. Я безумно довольна вот этими двумя покупками. 270 рублей. Здесь такие вот вкусняшки и единорожики, и звездочки. И цвет от фиолетового переходит вот к такому голубому. Мне это очень нравится, прикалывает. И, конечно, вот такие вот голубенькие мороженки. Короче, я очень рада этим леггинсам, и я бы купила еще. Это вот такая вот сумочка-пандочка. Внутри она вот такая вот в горошек Молния у нее очень качественная И она сама сшита очень качественно Она из такого мягкого, приятненького очень материала 70 рублей мне не жалко для такой няшности Всегда можно найти, что туда положить Парик Серо-белый И за 400 рублей, я считаю, это реально достойное качество В общем, ждите новую рубрику Все уже напились чаю Шоколадок несколько штук съели, да? Я надеюсь, вам понравилось это видео Кто-то даже себе что-то полезное из него взял Увидимся скоро в новых роликах Пока!